Большое спасибо. Мы будем проводить наше мероприятие по-английски, поскольку наша основная программа англо-русская или русско-английская. Поэтому мы будем следить за этим во время нашей летней школы. И я надеюсь, что для тех из вас, которые не совсем понимают сто процентов, что мы говорим, у нас есть здесь переводчики, которые, будем надеяться, Дадут вам возможность послушать перевод нормальный. И сегодня мы начинаем, а, собственно, саму школу. Вчера была большая, так сказать, официальная часть, которая, то, что, конечно, необходимо на высоком уровне, то, что правительство, наши партнеры, университеты, ректор, чтобы они знали, что мы занимаемся здесь. Но сегодня, как э, первая лекция и, это, и в интерактивные дискуссии, я надеюсь... И, и а, мы прыгаем в глубокую воду, как мы говорим, потому что мы начинаем с вопросов, которые новые в офисе Верховного комиссара по правам человека. И это подходы, концепции, которые мы называем всеобъемлющий подход. По, по подходу к продвижению экономически социально культурных рекомендаций, я надеюсь, что вы знаете, что такое права человека и, каков, и каковы механизмы их реализации. Я постараюсь объяснить вам чуть более по поводу рекомендаций и а, последующих мер их применения в любой момент, в любое время. Это в настоящее время у нас ну, не какое-то суперофициальное мероприятие или презентация, поэтому в любой момент я вас очень-очень прошу, остановите меня, если вы что-то не понимаете или если у вас есть вопросы, хотите, чтобы я вам что-то дополнительно объяснил. А это процесс обучения. Это не то, что я вам говорю, то, что я знаю. А я просто хочу инициировать определенную дискуссию, чтобы вы задавали мне вопросы. Я надеюсь, что у нас будет достаточно времени для того, чтобы. Кстати, сколько у нас время есть? Ага, у нас эм, э, время, чтобы была дискуссия по результатам. Итак, э, давайте приступим. Итак, почему очень важно организовывать вот эти вот обзоры и что такое вот этот follow-up, который мы называем, то, что мы называем в этой системе Объединенных Наций follow-up. Вот это процесс процесс последования последовательный процесс, который следует выпол за выполнением разных рекомендаций, которые исходят из механизма соблюдения прав человека. Я вам расскажу об этом, какие механизмы у нас есть для этого, но это в основном это процесс, о котором мы говорим, и такого рода деятельность. И все рекомендации, все решения, которые принимаются по поводу механизма реализации прав человека, они применяются и почему они применяться должны. Это не просто, просто сказать, мы довольны, мы рады, все хорошо, все работает, все принципы осуществляются, но идея заключается в том, чтобы улучшить систему защиты, выполнения прав человека для всех. То есть все права человека должны быть реализованы и применены для всех людей по всему миру. И а, те механизмы осуществления прав человека, основная их роль – это улучшить, еще раз, еще раз, улучшить права человека во всех странах мира. А, следующее. А, мы пытаемся понять, почему мы должны делать вот эти процессы отслеживания выполнение резолюции. Резолюции, которые э, одобрены механизмом по правам человека и соответствующими рекомендациям, они нацелены на то, чтобы заполнить вот эти вот какие-то пробелы по защите прав человека и помочь государствам показать другим государствам заинтересованным сторонам, каким образом продвигаться по пути более полного реализации прав человека. И э, трудность заключается в том, что эти рекомендации они просят государство участников что-то изменить и любое изменение, любое изменение в вашей жизни это трудности. Если вы хотите изучить язык, если вы хотите стать кем-то, например, переключиться с законотворчеством на медицину, это это займет какое-то время, это трудно, потому что рекомендации говорят, вы должны сделать то-то-то, или вы должны стать лучшим человеком. А вы, например, не очень хороший человек. Вот вам получаете сопротивление, сопротивление со стороны государств по внедрению и применению этих изменений. здесь когда у вас рекомендации, которые очень, ну, вы понимаете, хорошие, хорошо проработаны, четко описанные, то государство участники, первая реакция, их, как, например, наша, реакция человека, нет. Я хочу быть тем, кто я есть. Ничего я не хочу. Мне, ни маму не хочу слушать. Никого там в комнате убираться. Мама, я комната меня устраивает там с этим совсем беспорядком. Вот эта реакция устав с как людей. Вот те сложности, которые встречаются при применении этих рекомендаций. И как вы знаете. Я надеюсь, вы знаете или скоро, по крайней мере, узнаете об этом. Есть несколько различных типов реализации механизмов прав человека в системе ООН, и эти механизмы, как некоторые наши эксперименты, эксперты находятся здесь, они, они. Имеют дело с людьми, и они, конечно же, производят, генеруют большое количество рекомендаций. Потому что, как я вам сказал на предыдущем слайде, они хотят, они нацелены на то, чтобы улучшить жизнь и уважение к правам человека по всему миру. И эти люди, которые сидят в комитетах, работают в комитетах, эти специ, специальные докладчики... И у нас и члены представители здесь есть и следующий профессор придет чуть позже сегодня в первой половине дня я могу сказать они очень много-много работают они вырабатывают эти рекомендации они ездят посещают встречи проводят и так далее другие мероприятия количество рекомендаций качество рекомендаций это большой объем работы давайте перейдем теперь к механизмам которые у нас есть Международный э, механизм по правам человека имеет два потока, два направления. Первый это основанные на харте правах человека. Это, э, я имею в виду хартия э, Организации Объединенных Наций или Устав Организации Объединенных Наций. И второй у нас есть Совет по правам человека у нас есть специальные процедуры и а, а, специальные а, обзоры регулярно проводимые и, и специальные просу так еще раз вот они здесь перечислены на слайде у нас они а, а, выпускают различные рекомендации различные мнения высказывают это один из элементов механизма реализации прав человека другое направление другой поток с правой стороны на слайде а он основан на договорных основах на договорах и это, в основном, как вы знаете, это международный законодательство по правам человека, которое основано на договорах, на международных конвенциях и конвенантах. И некоторые из этих конвенций, они уже устанавливают механизм вот эти, по заполнению проблем, по пробелов в законодательстве. Есть отношения комитеты, группы, которые, опять же, в свою очередь, рассматривают конвенции, которые есть, которые является законом. Потом они смотрят на конкретное государство, каким образом эта конвенция применяется или не применяется. И, соответственно, они начинают переговоры вести с государством по внедрению и применению этих конвенции. Понятен этот механизм? Да? все ясно? Или я слишком быстро говорю? Нет? Хорошо. Итак, что касается устава, касающихся прав человека, у нас есть совет по правам человека, специальные процедуры и периодические обзоры, которые проводятся в этой области. Для тех, кто не знает, вопрос не может быть переведен, он не слышно. Переводчики извините. Ну, no, ну, no, ну, no. fine. You fine. Давайте еще разок повторим, что представляет сейчас этого человека. Это основная межправительственная организация Организации мирных наций, которая отвечает за права человека. Она состоит из 47 государств-участников, которые встречаются, ну, по крайней мере, на три сессии в, в год в Женеве, в Швейцарии. И их основная роль включает в себя укрепление, продвижение и защиту прав человека по всему миру, во всех странах и составление рекомендаций, которые бы предотвращали нарушение прав человека, включая а грубые и систематические нарушения в нашем офисе, на котором я работаю, это э, порядка тысячи человек у нас работают по всему миру. Мы э, работаем как секретариат для Совета по правам человека. Следующие э, э, ос, э, э, подразделения основаны на уставе. Э, о, это специальная процедура. Специальная процедура – это группа независимых экспертов, мы называем их «special или специальные докладчики, которые назначаются Советом по правам человека, и они не являются сотрудниками Организации Объединенных Наций, то есть… А основное слово, ключевое слово, потому что я говорю, это независимые, они не обслуживают интересы государства, они не обслуживают интересы никого, включая Организацию объединенных наций. Я могу вам сказать, что некоторые из, э, э, ну, вам секретик небольшой, расскажу, некоторые из наших специальных докладчиков, они слишком независимые, они не хотят, даже с нами не говорят, они говорят, даже мы с вами не будем говорить, куда мы едем, что мы делаем, чем мы занимаемся. И иногда это создает определенные проблемы, но почему? Почему независимость? Почему слово «независимость» так важна для нас? Потому что они должны давать нам очень объективную картину и, соответственно, рекомендации государственным участникам, что происходит в странах по определенным категориям прав. Ну, например, вот Фарида, когда мы тут работали с вами? В 2012 году специальные докладчики по правам культурных прав человека были здесь, в Казани. И в основном... Вот, собственно, как они работают. Они приезжают сюда, они встречаются с правительством, с представителем гражданского общества, со специалистами, с представителями научной среды, академических среды, И они говорят о том, что... Послушайте, каким образом вы соблюдаете Тут такие-такие права и, Ну, например, вот смотрите здесь на картинке У нас есть специальные докладчики Специальные специалисты по вопросам водоснабжения И соблюдения санитарных норм и, Ну и, конечно, другие а Их достаточно много, этих специальных процедур У нас есть... 41 тематическая процедура, так называемая, 10 касающихся гражданских и политических прав, вопросы, занимающиеся расизмом, защитники прав человека, мирные инициативы, свобода комитет по пыткам и так далее. И потом, как вы видите, у нас, собственно говоря, то, о чем еще не будем говорить, у нас 13 позиций по экономическим, социальным и культурным правам, такие вопросы, как снабжение едой, образование, сброс ядовитых отходов, окружающая среда, нищета, зарубежные долги, продвижение демократических и международного порядка, международной солидарности, водоснабжения санитарных условий и культурных прав. А у нас есть также 12 фокусных групп или специфических групп, такие как группы мигранты, люди незаконно перемещенные внутри страны, насилие в отношении женщин, детей, меньшинств, коренных народов. Рабовладельство, незаконное пересечение границы и права пожилых людей. И список этот растет. И в этой презентации мы поделимся с вами. Вы можете получить эту презентацию, если вы хотите. Они э, сфокусированы на специфических группах, на их интересах, и этот список растет, потому что э, э, по мере того, как расширяется э, организация, занимаясь паром человек, соответствующие группа, на которой сфокусируется э, наше внимание, и их количество групп тоже расширяется. Э, есть шесть рабочих групп это не один человек это группа эта группа экспертов которые сфокусированы на специфических вопросов например люди которые происходят из африки дискриминация женщин транснациональной корпорации и плюс к этим тематическим специальным процедурам Совет правам человека также, вы знаете, в некоторых отдельных вопросах они делегируют с независимых экспертов в определенные территории, определенные страны. Обычно это те страны или территории, у которых есть конфликты или какие-то спорные территории, как вы видите здесь на списке. Это довольно много их. И потом, соответственно, они регулярно отправляют отчеты в Совет Правом Человека по соблюдению прав человека в этих странах или на этих территориях. Каким образом работает система специальных процедур? Обычно две-три страны посещаются различных стран, два-три визита, и затем они либо принимают какое-то постоянное приглашение, либо просят государство, чтобы оно пригласило их. И есть некоторые проблемы здесь, потому что в некоторых из этих государств, которые, ну, скажем, Работают специальные представители, они бы хотели их посетить. В некоторых этих странах они говорят, послушайте, мы не готовы для вашего приезда. И поэтому основное, основной подход – это работать с государственными чайниками по вопросам, как постоянно действующее открытое предложение. То есть страна говорит… Мы приглашаем всех, любых специалистов, тематические процедуры специалистов, чтобы вы к нам приехали. Открытое приглашение и э, никакого предварительного отбора нет. Но это очень немногое количество стран, которые это делают. Большинство стран хочет контролировать процесс того, кто приезжает, кто не приезжает. И выбирать людей. То есть они могут сказать, у нас, например, есть просьба, специальных, например, представителей по защите прав человека страна говорит, нет, нет, нет, нет, в нашей стране все отлично, все хорошо, у нас права человека реализованы, все, нам никаких тут наблюдателей не надо, вот так бывает. И это может быть проблемой для реализации такого механизма. И, ну, например, в 2013 году специальные процедуры, вот эта группа провела 79 визитов в 66 стран. И обычно это не просто один визит, и потом, после которого пишите потом отчеты, рекомендации. А это обычно... Так называемые последующие визиты То есть у вас есть первый визит Например, группа специальных докладчиков В какую-то страну Они делают определенные рекомендации А потом они приедут, например, через пару лет Ну, зависит один год, два, четыре года Один год В ту же самую страну, в то же самое место И говорят, так, и что же произошло С этими рекомендациями с момента предыдущего визита Это вот важность вот этого процесса реализации то есть, если те изменения не происходят, которые мы рекомендовали, не происходят, то мы хотим все равно улучшить ситуацию с правами человека. И каким образом эти специальные процедуры отслеживают эти данные рекомендации? Они распространяют и соответственно переводят отчеты по посещению страны по специальным системам то есть что они делают они приехали в страну они перевели отчет и распространили среди людей заинтересованных сторон результаты этого визита потом они оценивают статус внедрения и реализации этих рекомендаций Потом мнения, рекомендации, предложения и отчеты, они делятся этими документами с правительством, парламентом или местными парламентами, региональными правительствами еще раз для того, чтобы помочь правительству улучшить э, э, специфические э, э, категории прав человека и в том случае, если... Если страна или партнеры, работающие с группой, хотят, есть специальная процедура, и она работает в области формулирования национального плана реализации прав человека или другими планами. Ну, например, в России нет национального нет национального э, плана парализации план человека потому что правительство ну как бы вам это сказать готово не выражать желание иметь большой план для всей страны но например в татарстане правительство татарстана как вы наверно вчера слышали по инициатива омбудсмена э, по правам человека они под там вытавливают и одобряют национальный татарст... план Татарстана, производить план человека со специфической целью, специфическими вопросами, такими как образование, здравоохранение, водоснабжение, жилье, занятость, защита прав ребенка и другие вопросы. То есть план, как любое, что что происходит в жизни, либо вы делаете это спонтанно, и мы надеемся, что мы можем дать. Ну, например, вы хотите. А вы, например, хотите окончить мастерскую программу, с утра встали, решили, ага, все, буду мастерскую степень защищать, пойду в университет и надеюсь, что я эту степень получу. Или вы составляете план, каким образом это сделать. Ставите даты, ставите точки отсчета, в этом году сделаю то, в этом году это, английский язык выучу, потом сделаю то, сделаю другое, вы двигаетесь вперед с планом, который существует на правительство. Конечно же, легче работать, чем просто... Потому что есть определенная структура действий. А, итак, это были специальные процедуры. Есть какие-то вопросы по специальным процедурам? Может быть, что-то объяснить вам нужно в, в деталях, дать какие-то больше примеры их деятельности, того, что они делают, что они не делают. А Может быть, я больше по тематическим вопросам пройдусь. Как сказать, это зависит от тематического мандата и страны в основном принимают э, ну, были такие э, простые визиты по например вопросам культуры по правам культуры чем в тем те страны где например, люди исчезают без следа и вот там уже защитники прав человека эти страны э, не приглашают таких специалистов по вот этим вот э, горящим вопросам. А говоря о странах тематических по специальным мандатам, страны очень часто игнорируют просто совет по правам человека, есть определенный, то есть предписана определенная специальная процедура для ее реализации на территории данной страны, а таких специалистов просто не допускают. В страну, соответственно, отчет приходится готовить из-за предела страны, почему, потому что та страна, которая оказалась попал под соответствующим мандат, заявляет то, что им это не нравится, и они не будут сотрудничать в рамках этой специальной программы. Давайте теперь позвольте остановиться на других организациях права человека, основанных на уставных аспектах. Как вы уже помните, их уже три, их три, помните какие три ну, были на одном из слайдов. В самом начале я их показал, может быть, слайды вернулся. Я вижу, что некоторые даже не помнят, но хорошо. Второе ⁇ это всеобъемлющий периодический обзор, Universal Periodic Review. Ну, по большому счету, это механизм, созданный советом по правам человека, периодический обзор. Проводятся для оценки всех стран, членов из объединенных наций, 193, их они получают, соответственно, они друг друга периодически оценивают в цикл четыре года, таким образом, ни одна страна, избежать подобного обзора не может. Сколько у нас здесь в зале, например, человек? Допустим, человек 100. Если взять так каждого из вас, например, и рассматривать как государство-члена, тогда каждые четыре года мы будем выбирать какую-то группу из вас как определенный совет. И вы будете готовить своего рода отчет мнения о самих себе, например, я вот по математике, мне все замечательно, с английским мне плохо, все замечательно, учусь хорошо, а потом вы этот документ публикуете, предостав... делитесь этим документом с коллегами, то есть не профессорам, а своим коллегам представляете соответствующий отчет о себе. А потом мы как, скажем, организация Объединенных наций или как учи... студенческий совет, дальше сами готовим нашим мнение о том, а кто вы такой на самом деле, чем занимаетесь. А потом третье организация, там, которая тело, которые, может представлять как друзья другие организации, И потом мы определяем, что вот в определенный момент у нас будет заседание совета, мы вас пригласим на сцену. И мы выскажем свои замечания о том, что на, на самом деле хорошо или это английский вам лучше подчинуть и так далее. Вот таким образом у нас работает всесторонний периодический обзор. Другими словами, не только вы оказываетесь на сцене, то есть сегодня вы, завтра ваш коллега. И в течение и за период четыре года мы всех, всех государства-члены должны оказаться, должны пройти соответствующий обзор, анализ со стороны, оценку со стороны других, со стороны, том, как вы себе как у вас ситуация улучшается. Вне зависимости от размера страны, у всех равные права, право голоса и соответственно право того что другие страны оценивали развитие ситуации э, у вас ну, как я уже сказал, я по большему счету, так и объяснил, а теперь как она реализуется. Основывается на трех документах это национальный Отчет, который готовится страну, и которая проходит подобный обзор, по большему счету, министерство указанной страны собирает информацию во всем вопросам, связанным с, с правами человека, например, права человека в образах образования, ну, какая у нас замечательная система образования, у нас все бесплатно, у нас самый лучшие компьютеры, бесплатный Wi-Fi. И, по большому счету, ну, великолепная история, да, рассказываем. Далее, право на здравоохранение, опять-таки, мы, скажем, у нас медицина хорошая, врачи, да, позвоните в скорую, за три минуты приеду, в больницу доставят, если вдруг аварии на дороге, вертолетом вас быстро туда доставят до хорошей больницы, Это обычно, как это более-менее так это представлено в государственных учетах, они пишут, большинство правительств пишут о позитивных вещах в своей стране, потому что, ну... Не хочется особенно писать о том, что какие-то процедуры не очень хорошо работают. Далее, организация объединенных наций, скажем так, мы, мы готовим компиляции информации из разных опубликованных источников о тех и других государствах, право на образование, на здравоохранение и прочие права. Собираем это все вместе. И этот документ должен быть не очень объемен. То есть, есть определенный лимит о том, как много информации вы можете идти в этот подобный отчет, Включить информации тысячи страниц быть не может. То есть должно быть все четко, кратко, конкретно относительно того, что происходит. Ну а третий документ – это резюме информации, которая предоставляется другим заинтересованными сторонами, такие, включая как государственное общество, телевги, организации, ассоциации. Например, вы знаете, что вот сейчас в России проходит процесс всесторонней оценки, то вы как организация можете захотеть направить в Женеву, в соответствие, в управление Верховного комиссара информацию, которую вы хотели бы предложить для рассмотрения в этом обзоре. Далее само рассмотрение. Рассмотрение проходит в Женеве. В рамках рабочей сессии собирается рабочая группа. Рабочая группа состоит из представителей 47 государств-членов. Длится эта сессия три с половиной часа, интерактивный диалог между представителем государства, которое проходит всесторонний обзор, а, и представителем государств членов и организацией, и наблюдателей. И спустя, соответственно, этого, после этого интерактивного диалога рабочая группа при, принимает отчет по этой процедуре. Возможно, интересно будет понять, как это работает, Доклад государства член больше о а, состоянии прав человека в соответствующей стране, после чего другие государства, которые являются, которые проводят этот обзор, понимают участие в обзора дают определенные рекомендации. Ну и как уже упомянул в самом начале, почему мы говорим о всеобъемлющем подходе к последующим действиям. Почему? общем, наших рекомендаций достаточно много. Приведу пример, что сейчас происходит. Государство очень заинтересовано в том, чтобы инициировать, дать соответствующие рекомендации. Но время, помните, процедура 3,5 часа. Все хотят выступить, и все хотят дать определенные рекомендации. Будь то Россия или Израиль, или, будь то Соединенные Штаты Америки. Поступайте так, отменить смертную казнь, улучшить, улучшить ситуацию с правами женщин в вашей стране и так далее. Но как это работает? По еще счету секретариат э, э, получает соответствующий сигнал о том, что я хочу до... Я хочу выступить за 2 минуты, там 100 человек может дать какие-то рекомендации, как вы делаете очень демократично. Вам дают каждому 30 секунд. Некоторые дипломаты, в самом начале, я не знаю, вы, в принципе, там, можете и в интернете, это в онлайн-процедуру делают. может быть, вам будет интересно посмотреть, можете по ссылке. Некоторые начинают процесс, могут быть выступать очень дипломатично, как, например, вчера было, здравствуйте, я хочу поблагодарить, вас господин президент или председатель это уже 20 секунд ваше димой соответственно времени на рекомендации уже не осталось а потом очень быстро говорят вам следует сделать это это это и это все 40 секунд истекло, дальше ваш микрофон выключить, соответственно, все, что будет сказано позднее, уже не попадает в соответствующий протокол. Соответственно, государствам необходимо очень стратегически рассматривать свою стратегию о том, как рекоменда делать эти рекомендации другим государствам, подумать о основных рекомендациях, а также взаимодействовать с другими странами, которые разделяют ваше мнение, чтобы не повторяться, например, в Например, мы хотим, чтобы вы, вместо того, чтобы десять раз разные государства говорили необходимо улучшать ситуацию с правами детей, может быть иметь смысл разделиться, чтобы один подчеркнул особенно эту сферу и так далее. Ну, об этом это я затронул. После указанного диалога, рабочая интерактивного диалога, рабочая группа принимает официальные отчеты, официальные рекомендации. Далее, Совет по правам человека после того, как будет принят соответствующий результат всестороннего обзора, принятый, это своего рода общие дискуссии. И периодически государство также должна предоставлять информацию о том, как развивается этот процесс. Четыре года назад был соответствующий сторонний обзор. Сейчас новый подходит, и государство-члены задают вопрос, а что вы предприняли по поводу тем рекомендациям, которые мы дали вам четыре года тому назад. И дальше вы можете выслушать ответ соответствующего государства. Либо открытое, либо уж какое-то другое, о том, что происходило. Вот, ну, что касается проц... всесторон... процесса всестороннего обзора. Ну и третье. Просьба выступающим, говорите микрофон, если это важно для перевода. Забрать можно отдельные слова. Дайте. Окей, вы только что говорили большое спасибо вопрос был действительно хороший если Да. Да. Да. Да. Да то правда будет сказать не так-то и много. А смотрите, у вас нет полиции, посадить в тюрьму вы не можем вас, но что могу вам сказать? Если вы приходите сюда, выходите перед всей аудиторией, и я скажу вам, вы, господа, очень ленивые отметки у вас плохие. Например, по коммерческому праву. Я так думаю, то что вы не хотели чтобы тут вы это услышали, заслушали, а вас это сказали при всех. Мы я говорю вам об индиви... отдельном лице, а представитель государства тоже предпочит... любые государства предпочитают избегать соответствующий вопрос, в который так значит, можно рассматривать как собственно, момент позора. Четыре года назад мы давали вам рекомендации, что вы по этому поводу приняли, что вы можете сказать, да, извините, то есть вопрос о давлении, о давлении со стороны государств-членов достаточно это сильное влияние имеет, вы же не просто отдельный человек, вы представляете государство, представляете власть, соответственно пусть медленно, я не говорю, что это быстро, это не быстрый процесс, это в некоторых государствах изменения происходят быстрее либо легче принимать те или другие рекомендации, это также момент, который забыл упомянуть, Но в ча... Но некоторые из рекомендаций те или другие государства члены не принимают, то есть да, они там присутствуют, но они не принимают эти рекомендации, соответственно, это не абсолютно некий механизмы это… Общественное мнение, но если вновь и вновь и вновь оказываетесь под лучом прожектора стороной других государств-членов, yeah, yeah, uh, uh, I mean, yes, longer... да, это длительный процесс, и вам необходимо его реализовывать... Вот почему мы называем это в процессе конструктивного диалога, потому что только э, там, с, э, использование механизма палки или механизма влияния там, момента позора, это конечно же не работает. Мы хотим дать возможность вам сохранить свое лицо, э, чтобы у вас... не. Э, э, так что можно было сказать, да, определенные вещи еще не усовершенствованы, в каких-то моментах наблюдается прогресс. То есть, смотрим, это так или иначе государство сохраняет этот момент. Просто в некоторых государствах, скажем, эго менее выражено, они больше готовы прислушиваться, готовы меняться. Другие государства, они имеют более сильно выраженное эго, они говорят... Спасибо большое за ваши рекомендации. Ну, как вы знаете, как в политике, если, например, если я политик, и вы мне задаете какой-то вопрос, как журналист, и я не хочу ответить на ваш вопрос. Знаете, как поступают? Нет, я, я говорю, что нечто подобное. Большое спасибо за ваш вопрос. Ну, и я могу рассказать вам о том, что у нас великолепная программа по развитию прав человека в России, и у нас проводится летняя школа. То есть я не отвечаю на ваш вопрос может быть вы можете это заметить но в целом публика то есть вы и так и говорите иначе говорите вокруг темы да процесс по большому счету он длинный но в долгосрочной перспективе изменений наблюдается как уже было сказано после вновь и повтора вновь вновь рекомендации от me после того как может быть, некоторые из них реализованные на это обращают внимание, большинство государств реагирует. Может быть, даже они не соглашаются с чем-то, но реагируют. Да, верно, это то, что мы делаем. И именно этому посвящен этот процесс. А все отслеживание этих вопросов, сбор рекомендаций со всех сторон, это наша работа, нам взять заработный плату платят. Для того, чтобы возвращаться к этим вопросам, вновь и вновь работать с теми или другими государствами членами, потому что вы не выполняете всех соответствующих рекомендаций, потому что различные механизмы говорят, вам необходимо улучшать ситуацию в вашей стране. Может быть, вы вот таким образом начнете, может быть, так будете работать. Опять-таки, это наша работа, это работа... Организация Объединенных Наций, персонал Организации Объединенных Наций для того, чтобы напоминать так, господа, достаточно подошел момент, а вот вам уже, например, вчера надо было соответствующие документы издать, может, вы над этим поработаете. Это определенный интер интерактивный аспект. В конфронтации с тобой нельзя пожить. Если конфронтация тогда это уже политика, это холодная война, противостояние и так далее. Суть не в этом. Суть в том, чтобы заботиться о том, чтобы постепенно, но последовательно ситуация с правами человека в той или другой стране и во всем мире улучшалась. И это абсолютно верно. Не про так, это просто Основной момент вы уловили. Соответственно, необходимо думать долгосрочными перспективами. Вы, может быть, даже не заметите это изменение, как я уже вам сказал. Мы не как Макдональдс, мы не ресторан быстрого питания, мы мед... рестораны медленного питания. Это как во Франции. Приходите, обед три часа, и вино, и десерт, и салат, потом еще чего-то. Необходимо отметить, что да, все еще это да, механизм достаточно новый. Мы оптимисты, и вам также следует быть оптимистичными. Если в это не веришь, то нужно бросать работу и начать заниматься чем-то другим. Мы же, скажем так, кладем маленькие кирпичи, камни, большой стены. постепенный. возможно, к тому моменту, когда вы достигнете моего возраста, какие-то значимые изменения, к этому моменту, возможно, можно будет отметить. Я, возможно, нет. В некоторых странах процесс движется лучше. Могу например, привести в Шри-Ланке. Ужасная война была вот в 2009 году. Далее, ну и, как я уже сказал, у армян за наций нет полиции, не может просто прийти и остановить ситуацию в стране. Но вся работа систематично велась, отчеты, комиссии. Сейчас в Шри-Ланке новое правительство. Они определенные вещи приняли. И мы надеемся, что со временем каким-то образом помочь можно будет понятно для тех кто же погибли тут невозможно но вот другая страна может привести камбоджа там 30 лет за него с момента преступлений красных Меров до того момента как все эти преступления начали рассматриваться в суде но это произошло Но ведь произошло. Закон закон э, раб, работает медленно, механизм юридической, юриспруденции, правосудия, но неотвратимо. И, соответственно, я в это верю. То есть, если речь идет об ответственности за преступление за военного времени, у нас есть Международный суд по уголовном преступлении преступлениям, по военным преступлениям, это как ребеночек, по большому счету, достаточно молодая организация. Она ведь работает, соответственно процедура. Много зависит и от нашего, и от вашего поколения. Потому еще вопросы по этому аспекту обоэффективности, рекомендации. рекомендаций. И посмотрите, есть различные... Сейчас смотрите, комментарии по поводу эффективности. Подумайте о разнообразных вещей которых вы делаете с правами человека. У вас есть активисты, у вас есть human rights watch, у вас есть Amnesty International, местные организации, которые являются ну, самые такие активные борцы за право человека, они выходят к общественности, они не идут на компромиссы они сфокусированные, дисциплинированные Потом у вас есть другие организации, другие группы, которые ну, менее. Ну, как бы это сказать, ну, менее прямолинейные и то есть все вот эти вот различные группы, работающие на право человека, они дополняют друг друга. То есть там есть место для организации Объявил ООН. Мы как ООН, мы представляем государство участников. Государство участников говорят нам, что делать, они приезжают к нам, пишут вот эти периодические универсальные отчеты. И мы пытаемся, неправительственные организации, государство, борцов за право человека, хотим их собрать вместе, они не приезжают. Они не хотим, и они говорят, мы не хотим с террористами за одним столом сидеть. Хорошо, сядьте с нами за круглым столом, не хотите с террористами, когда мы будем говорить о тех вопросах, таких-то, таких-то. У нас есть различные подходы к различным э, вопросам, и они все необходимы. И что является наиболее эффективным, как я вам сказал, иногда это общественное мнение, э, или общественное мнение по всему миру, которое очень важно, которое пристыживает государство, может сказать им, что не так так Это, в общем-то, единственный способ, которым мы можем что-то сделать. Но мы также вовлекаем людей в техническое сотрудничество во Экспертиза, экспертное мнение. Мы приедем, подскажем. Это не просто, так сказать, пристыдить, пальцем погрозить. Нет, а это работа вместе. Теперь мы переходим к договорным к договорным отношениям в области прав защиты прав человека. Мы говорим, у нас есть конвенанты конвенции, договора, которые которые выполняют определенные рекомендации, работают с осуществлением пактов. Потому что в некоторых э, э, случаях вы можете написать индивидуальную жалобу. Если вы чувствуете, что все механизмы в вашей стране на вас не реагируют, не отвечают, то вы можете э, написать жалобу на веб-сайт Женеве, срочную жалобу э, нашей коллеги. Она быстро вам ответит, э, позвонит, пошлет письмо министру иностранных дел и скажет... Послушайте, есть человек в Татарстане, который... Ну, я просто вам пример такой привожу, что есть индивидуальные жалобы, которые э, рассматриваются. И что... Как все договорные организации, они обращаются и рассматривают вопросы выполнения рекомендаций, но у них также есть определенные формальные процедуры. Комитет по уничтожению, искоренению расовой дискриминации, комитет по предотвращению пыток, по борьбе с численением людей. В этих комитетах есть формальные процедуры исполнения рекомендаций отслеживание выполнения рекомендаций. И эти организации, которые я здесь упоминаю, они просят представлять отчеты государствам по тем мерам, которые приняли в ответ на специфические рекомендации по вопросам касающих, ну, а Там пленные приоритеты есть, и те, которые должны быть быстро внедрены. В некоторых из этих... Рекомендации это не просто разговоры, а, касающиеся договорных отношений. И они просят, пожалуйста, скажите нам, что вы сделали в течение последнего года по конкретным а, вопросам, а, как вы отреагировали на те специфические вопросы, которые мы вам задали. И опять-таки. Это, опять же, это формальная система, это организация именных наций. Вы не можете написать все, что вы хотите, как государство. Вы должны серьезно к этому подходить. И потом эти комитеты могут назначить координаторов или докладчиков по вопросам выполнения рекомендаций, по конкретным вопросам. И этот человек будет нести ответственность за а, оценку а, вот этих отчетов, этих мер. А не какие-то круглые такие закругленные без и формулировки, а четкие, ясные отчет. И теперь мы возвращаемся к нашим, не первоначальной дискуссии. Сколько у меня времени есть? как исполнение рекомендаций, что, почему мы отслеживаем выполнение рекомендаций. Как я вам сказал, уже есть, я типа, уже говорил об этих специфических механизмах, и процесс выполнения, это процесс отслеживания того, каким образом выполняется, как я вам человека эти рекомендации, как я сказал, их очень много, этих рекомендаций. И рекомендации, касающиеся договорных вот этих организаций, основных на договорах, специальные процедуры э, привлекаются рекомендации. У нас тут одинаковых слайдов много мне в презентации. Это рекомендации, которые исходят из универсального периодического обзора, решения, решения резолюции Генеральной Ассамблеи Комитета по правам человека, а также вспомогательных комитетов, совет по правам человека, ну например, экспертный механизм или вопрос по правам коренных народов, по вопросам меньшинств, социальной форум или, или форум по вопросам бизнеса и прав человека. Вот эти механизмы, плюс к тому, что я говорил, о котором называют дополнительные подразделения Совета по правам человека. Ну, мне кажется, мы можем перейти вот к следующему слайду, который, в общем-то... А, ну, это, чтобы дойти до этого момента, нам пришлось какое-то время потратить. объяснить вам кое-что. Итак, почему мы а, исповедуем и проводим вот этот вот всеобъемлющий поход, подход к продвижению а, рекомендаций? После нашего опыта, мы вы спрашиваете нас, что мы делаем, когда мы начинаем анализировать и понимаем, что когда вы делаете вот этот всеобъемлющий подход, и у нас от личных институтов приходит рекомендацию, мы собираем их в одно место по Росен Дамберзе там здравоохранение и так далее и они таким образом подкрепляют друг друга и максимизируют потенциал по их применению внедрять Потому что если страна получит 100 рекомендаций из различных комитетов по одному вопросу для большой страны где у вас есть огромное количество людей в министерстве иностранных дел. Они могут это все там отсортировать, где э, какие моменты относятся. Они могут их все собрать в одно место. Но для той страны... Где у вас три человека в министерстве иностранных дел работают по вопросам прав человека для них это очень тяжело потому что это, ну, это гигантский объем работы это большое количество рекомендаций и поэтому если вы пособерете их вместе то это будет проще для таких вот стран выполнять эти рекомендации я вам приведу пример российской федерации за последние годы универсальные сколько рекомендаций всего было, кстати, вот в универсальном вся или общем отчете было 231 рекомендация и 163 из них были приняты. Что касается пакта по правам человека, там были 43 области вызывающих беспокойство и соответствующие высказанные рекомендации были. А по вопросам как было 39 рекомендаций соответственно отчет вот посмотрите аббревиатуры комитетов соответствующих вопросов там 31 60 рекомендаций по вопросам экономических и социальных прав 55 и всего приблизительно почему потому что вы даже для нас мы не можем даже точно сказать какое количество рекомендаций Потому что там есть грань между рекомендацией, декларациями, наблюдениями. То есть мы пришли к цифре от 527-530 рекомендаций. Но ну, представьте себе, что некоторые из этих рекомендаций, они очень простые. И, ну, как бы это сказать, ну, прямолинейные, простые с точки зрения практической, но некоторые рекомендации могут достаточно сложны. Вы читаете их, может быть, даже не понимаете, о чем речь вообще идет. Каким же образом вы можете отследить выполнение 500 рекомендаций в нормальном, внятным способом? Вы должны каким-то образом разложить по каким-то кластерам, где будет это социально-экономические, политические, права. То есть это было бы проще и для государства, и для нас, потому что мы сами иногда теряемся, где, кто, что, как, по конкретным, в конкретных областях. И что такой всеобъемлющий подход, почему мы исповедуем ему, почему мы его в, в, в офисе Верховного комиссара этим занимаемся это интегрированный подход к реализации всех механизмов включая универсальный периодический отчет и этот универсальный подход или всемемющий подход это возможность укрепить условия для того чтобы обеспечить интересы всех заинтересованных стран по внедрению рекомендаций на уровне стран и это всеобъемлющий подход это а, он ставит нас в середину а, вот того места той площадки которую мы знаем контролируем смотрим как внедряется рекомендацию было упомянуто а, в а, зале по правам человека и а, что мы имеем ввиду вот под этим вот роль по очистке дома или по уборке дома то есть устранение каких то недостатков видимо а мы а, стимулируем обмен лучшими практиками лучшими опытами среди государств а смотрим на то как насколько успешно они применяют эти рекомендации ну скажем если бразилия является хорошим примером по внедрению и исполнению рекомендаций в вопросах образования то мы организуем встречу скажем, с Южной Африкой или с каким-то другим страном, у есть проблемы в этой области, связанные с правами людей в образовании. И мы говорим, Бразилия вам расскажет, можно сделать то-то, то-то, и каким образом лучшим образом выполнить эти рекомендации. Вот затем мы способствуем также и помогаем техническому сотрудничеству или запросам на техническое сотрудничество между государствами то есть одно государство хотела бы например получить техническую поддержку или сотрудничество а то каким образом работать над рекомендациями связанными с вопросами в прав человека в области, образования и мы обеспечим комплекс мер для того чтобы это реализовать и есть универсальный периодический отчет, специальный фонд, который также траст фонд, который также помогает тем государствам, которые не хватает либо средств, либо знаний, чтобы внедрить эти рекомендации. То есть мы можем предоставить, обеспечить деньги для того, чтобы реализовать выполнение наших рекомендаций. И также мы хотели бы выполнять роль своего рода такого соединителя связующего звена в области выполнения рекомендаций. То есть мы в Женеве можем работать как координатор между различными заинтересованными сторонами в выполнении в реализации прав человека. Что еще мы делаем с всеобъемлющим подходом как в нашей стратегии? Мы также распространяем информацию. То есть мы увеличиваем усилим наше стремление по внедрению всех механизмов человека включая тех которые касаются реализации прав человека какие образом это делается, касающиеся на государственном уровне это это тут ничего секретного нет в отношении э, того, каким образом мы это делаем в, в ООН. Если вы государство участник, вы не можете сказать, нет нации, мы не будем сделать вот это. Мы не будем распространять эту информацию, которая является публичной, которую вы уже приняли как государство. Вот это наша роль. Мы обеспечим вот этот вот путь, эту дорогу для, по обмену информацией э, в э, странах-участниках, какие рекомендации а, были даны и э, что мы рекомендовали другим государствам. И затем мы а выстраиваем партнерство с другими. Например, офис Верховного комиссара работает с различными подразделениями Организации Объединенных Наций. Мы, у нас есть мирные миссии, мы наносим визиты региональной организации, работаем с организацией гражданского общества для того, чтобы поделиться этой информацией, чтобы она распространялась и приумножалась. А, Опять-таки, если то, каким образом мы работаем над этим, как я уже сказал, мы обеспечиваем информацию <coughs> по результатам работы, мы публикуем, мы организуем встречи, мы встречаемся с людьми, мы встречаемся с неправительственными организациями для того, чтобы снабдить их информацией. А, э, наша роль о том, что мы также продолжаем диалог с правительствами, и по этим вопросам, ну скажем так, если есть специфическая рекомендация, и есть запрос на а, да, выполнение рекомендации, мы встречаемся на территории страны, которая так делает, спросит, мы объясняем, спрашиваем, нужна ли вам поддержка, что мы можем сделать вместе по этому поводу. Мы также и если страна просит. Мы предоставляем методологическую поддержку, советы, методологические для того, чтобы проанализировать вот эти материалы, которые мы делаем. Это мы, не, мы говорим, что за рекомендации, но мы также и помогаем, как не просто что надо внедрить, а как это надо сделать, по какой методике это делается все, в каких рамках надо работать, каким образом разбить все это дело на кластеры, чтобы реализовать все эти рекомендации. Мы также работаем с государственными участниками, как я уже говорил в качестве примера приводил Татарстан, чтобы работать над национальными стратегиями, планами, дорожными картами по применению, внедрению интеграции прав человека из на всех различных механизмах. Что касается технической поддержки и оказания совета и наших возможностей для этого, а, но для специфических проектов, через специфические проекты, через семинары, рабочие группы, у нас есть несколько семинаров с региональными омбудсменами. мы проводим в различных регионах по как раз рекомендациям того, как это делать, насколько это важно. И мы также создаем инструменты и системы как вы вот только что спросили, каким образом отслеживать, каким образом отчеты составлять, и мы также способствуем проведению консультаций и вовлечению всех заинтересованных сторон, таких как непросто организации, правительство, академические институты, образовательные имеются в виду. И мы, как я уже упоминал, мы также делимся нашими практиками, нашим опытом по продвижению международного сотрудничества. Ну, между различными организациями мы делимся вот этими лучшими опытами, лучшими практиками. Итак, мы подошли к, почти к концу. И я бы хотел, чтобы вы просто вынесли из этого занятия, почему всеобъемлющий подход настолько важен. Потому что мы нацелимся на то, чтобы улучшить уважение, защиту и исполнение прав, всех прав человека, всех людей по всему миру. Потому что мы хотим улучшить реализацию практически прав человека во всех странах мира. И для того, чтобы увеличить наши усилия, по э, обеспечению эффективной поддержки государством а в э, офисе Верховных Федоров, Мы же работаем не в одном доме в, в нашем офисе, мы работаем в различных местах. Есть люди, которые работают специальными процедурами, отдельно, от, с другими организациями, то есть мы все работаем в разных местах. Люди, мы не, э, если мы не общаемся друг с другом, конечно же, эффект будет не такой сильный и полезный, как если бы работали все вместе, единый целый. Вот. Вот, собственно говоря, и все. И если у вас есть какие-то вопросы, то, мне кажется, у нас немного времени осталось для этого. 10 минут. 10 минут? Пожалуйста. Я вашему распоряжение. Может быть, я неверно сказал. Правильно бы сказать так, у России есть определенный план, собственный, самостоятельно разработанный. И нам, по большому счету, было сказано, большое спасибо за ваши рекомендации, но мы знаем, как нам быть в нашей ситуации. No, like у России есть право поступать так, как они хотят. Соответственно, они говорят, вы знаете, вот мы вам рассказали, мы готовы поделиться с вами определенным своим опытом. Большое спасибо. Но мы, в принципе, понимаем, как нам быть. Поэтому давайте мы самостоятельно у себя будем решать. Но официально опубликованного национального плана на уровне, например, премьер-министра, утвержденный на период, например, 2015-2020 годы, мы будем будем реализовывать соответствующие конкретные шаги в такой последовательности. Такого документа нет. Почему его нет? Но ну, это, скорее всего, вопрос политический. Ответить на то, почему нет в каждом конкретном случае, бывает достаточно сложно. Я, наверное, вот так пытаюсь на это ответить. Возможно, полного принятия нет, мы говорим о... В всеобъемлющих правах, правах человека, в правах человека в 1948 году Россия и Советский Союз были за столом, когда переговоров, когда это ПВО прописывалось, обсуждалось. Вы знаете, у России есть определенный опыт по подписанию различных договоров. Соответственно, Российская Федерация является очень важным членом Объединенных Наций, Россия верит в ООН, для России рулем. Намного... Она более скажем, активный участник ООН, нежели... Соединенные Штаты Америки. Но в Российской Федерации в последнее время задается вопросом, а что это такое вообще право человека? Не используют ли их э, э, возло, То есть, может быть что это мы тут может, не столь западные, но мы все-таки представители православного мира, и так, соответственно, вопрос, что для нас важнее, это права человека, отдельно взятого, или, то есть, не, Россия начинает переосмысливать, соглашаем, полностью ли мы принимаем вот эту систему, безоговорочно ли в некоторых аспектах прав человека, если у России есть другое мнение, она может быть, она может не торопиться, соответственно, у нее может быть. Мы разработаем свой собственный план национальный, мы будем рассматривать все, что есть в системе прав человека, но будем применять их, соответственно, нашего понимания. Почему? потому, что некоторых вопросов прав, например, Россия или Китай, Бразилия или другие страны, они могут иметь разные точку зрения, соответственно, они не хотят, чтобы все по умолчанию пакетно принималось, как... Как продвигается с другой стороны, также, говоря о уровне государства, также у каждого государства достаточно много разных вопросов. Соответственно, для реализации того или другого необходима всегда достаточно сильная политическая воля. Наци разработка национального плана действий это не так просто по обязательства, которые берутся и, соответственно, публикуются, говорится, что мы намерены это реализовать на вот таким образом через два-три-пять лет это по большому счету публичное обязательство, обещание соответственно, например можно привести вам пример, Например, допустим, Россия в рамках плана говорит о том, что к 2017 году у нас будет обеспечен высокий всесторонний уровень уважения к людям, страдающим как физическим, так и ментальными проблемами инвалидностью э, в России. Давайте пример приведем сколько обойдется в России все станции метро сделать равнодоступными для людей с физической инвалидностью? Так на скидку скажем, миллиард долларов. С одной стороны, сохранить все исторические станции метро, с другой стороны, все дополнительные лифты и так далее, коммуникация, хотел быть, не так просто. Учитывая все вот эти комплексные моменты, необходимо принимать решение, что для вас важнее. Это права инвалидов, либо что-то еще, потому что любое заявление требует денег, требует работы. Если говорить говорите о образования, бесплатное образование для всех на высоком уровне. До этого тоже есть определенная цена, и, соответственно, очень многие государства такие планы разрабатывать и заявлять не хотят, почему-то, что они глупыми выглядят, не хотят, разработали, заявили, а реализовать не можем. То есть не то, что отсутствие доброй воли, просто объем работы, который необходимо выполнять, достаточно велик. Еще один пример, который хочу приведу, это вопросы, связанные с здравоохранением, вот здесь у вас в Татарстане, возможно, лучше, чем в других частях России, но в целом, это требует достаточно много усилий и большого финансирования. Это может быть достаточно простая часть, но если есть еще и вопросы эффективной защиты прав, это во многом связано с изменением менталитета. Возможно, помните, в самом начале я начал с объяснения концепции изменений и противодействия изменениям, почему? Потому что а как это будет, когда после изменений не знаем, как будет, соответственно, можно уже сохранить лучше сохранить то, как оно есть. Соответственно, психически, ментально мы сопротивляемся изменениям, делаем что-то по-другому, и это не что-то особое для России во всех других странах также, они полностью воспринимают. В каких-то сферах они молодцы, в каких-то вещах они отстают. Соответственно, говорить, что есть только страны, хорошие или плохие, это будет вот упрощение. Я могу вам так сказать, что любая страна планеты имеет свои очень серьезные проблемы, связанные с правами человека. То есть нет такой страны, которая может сказать, что там, а, там работать не нужно, у них там все идеально. Что им надо поставить сразу высокую, хорошую отметку и все. Давайте еще один вопрос, и на этом, я думаю, нам необходимо будет закрыть. Был список неких стран, например, Зимбабве, Беларуси и другие страны, у которых есть определенные проблемы с их правами, с правами человека в их странах. На мой взгляд, и по большому счету, да не столь это важно. Они не хотят и знать того, чего делают, что другие думают о них. Соответственно, вопрос, что мы можем сделать в отношении этих стран, для них, видимо, права человека не является важной ценностью. А как можно заставить их защищать, права человека, вынудить их? Ну Да, я знаю, есть разные случаи, есть случаи более сложные. Но я, тем не менее, убежден, что даже в их подобных более сложных случаях для них тем не менее важно мнение мирового сообщества. Другое дело, что это просто более сложные случаи требуют больше времени. Однако тут неполное отвержение. Если бы они полностью отвергают, а вы продолжаете наставить, они просто уйдут из системы ООН. Они же так не и скажут, зачем мне быть членом Организации Объединенных Наций. И я могу также сказать, для того, чтобы страна рассматривала, воспринималась как страна, необходимо, чтобы у нее были определенные э, международные договоры. Понятно, это может быть шутка, но тем не менее, э, нужно быть членом ООН, нужно, чтобы у национальной футбольной команды, чтобы, например, еще третий элемент ⁇ пиво или равные были, соответственно. Любые страны, которые хотят, чтобы их признали, для них ключевым элементом является иметь а, на, нац, быть членом ООН. Хотя они могут в ней говорить, э, вести себя как угодно, говорить нет, но даже если взять Северную Корею, тем не менее у них посотов в Нью-Йорке есть, и дипломаты в ООН присутствуют. Если бы они сказали, что там все равно, то есть смысл направлять туда миссию. То есть, да, мы можем рассматривать это как определенная игра, э, определенные заявления. На это. Еще один момент. Он и права человека это связаны, с, связаны с, с стигматизацией специальных докладчиков по стране или его имени, наличием офиса. Например, если мы хотим создать какой-то свой офис в любой стране относительно прав человека, они скажут, зачем? Что, у нас проблемы, что ли, какие-то? вы Если мы во Франции захотим в Париже открыть, что вы скажете? Думаете французы скажут? Да, конечно, открывайте. Нет, они скажут: зачем у нас проблем нет? Лучше идите в других странах. Открывайте подобные подразделения. И это везде так. А серьезные проблемы имеются с проблемами человека и в той же Франции. Опять-таки вопрос, конечно, жить во многом это вопрос ресурсов. Но момент стигматизации либо тематической, либо стороновой имеется. На данный момент, например, если у нас какой-то специальный докладчик по какой-то стране создается, э, такая должность или, или такой контакт, то у страны, видать, а они считают, что у нас чего-то плохо. Со э, и, соответственно, во многих местах они просто хотят, не хотят работать с вами. Большое спасибо вам за ваше внимание. Надеюсь, что моя презентация была для вас полезна.